Эхей, здорово, народ. На связи Тайпан. Ну, вообще, в первой серии я хотел рассказать о том, что я хотел поменять концепцию канала. Не Тайпана, а там. Ну, если эту ебаную маску нацепил, значит, я чё? Значит, я хищник? Мы охотимся на всяких уродов, нахуй, в резиденте. Ну и мы продолжаем вторую серию а, за Розу, за дочку Итана Уинтерса, дочка Роза Уинтерс. Которую в оригинале мы что делали? Спасали, когда она еще была маленькая. Ладно, что, продолжим. Так, мы остановились на поисках масок. Ой, что там в столовке? А что в столовой? Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих гигант и его жуткие прихвостни. Да уж, все не одолеть. Так что-то нам на Ключ нужен для дробовика чтобы Взять дробовик Так, ну че, мы снизу полазили Здесь нихуя нету, так что мы идем на второй этаж ожидает нас на втором этаже мам Не, понятно что это так ну блядь. одноглазый ключ ну так блядь постараемся ходить времени полно давай стоп. туда сначала пойдем так я здесь был да ну нахуй я здесь был Да, мы тут уже были нам бы ножик, конечно, ломать еще бы хуйню хуйнюшки. Так, здесь у нас в кабинете вообще был бы а, розы. Ой, розы, блядь. Леди Димитреско. Понятно. Нам нужна картина. Картина с овцой. Картина с.. Ф -ф -ф -ф. не снят. Картина с лягушкой. Картина с бабочкой, Ну похуй. С пауком. Ну, ладно что. Амма. Подожди. Нам нужна еще одна картина просто. У нас ее нету. Ну, пойдем искать что? Непонятно, почему их так дохуя этих роз. И. И.. Ака, ага. Надо Ох, бля. загнали меня сюда. Но где он? Одноглазый ключ должен быть где-то здесь. Но в этой комнате его нет. Он точно где-то недалеко. Спасибо. Спасибо. видимо их тут много а ты скажешь мне зачем она нужна так Сейчас они прибавляться будут, нет? Шарики вот эти справа. Или на колбу искать бли, снова. Ну, так неинтересно вообще. -то. Это тоже? Стебель А, -а, -а. все ясно. ну блять ну постараемся хулить теперь оааа да блять я нажимал аааа сука ха Стоять нахуй! Да, Бля, тут такая долгая пиздец медленная на. Очень медленная, очень не. Пошел, мапуй. на оружие бы блядь. так одноглазый ключ как же упоминалось ранее сбой работе аутоиндукторов в сети мут приводит к нестабилизации плесени это происходит и с существами и плесени но в отличие от склероции они не распадаются на клеточном уровне вместо этого они резко замедляются и практически застывают на месте ну понятно, это Если рядом с целью есть другие тела, этот феркс пространяется и на них. На, на очень маленьком расстоянии. Так, хорошо. Оружейное. оружейное, блядь, а там нихуя нету, нахуй, оружейное. Жестко. я не знаю, как я справлюсь с этим уёбком, блять. Да, блять. Хищники стоят рядом, каждый смотрит на свою жертву. А вот этот это волк. Волк будет смотреть на конечно, на овцу. На овцу. А, блять, наверное что? А паук? Ну, Наверно. Ладно, ну, меня... Я не знаю, они едят, нет? Так. Ладно, найдем <с揚><с揚><с揚><с揚> Блять. Ой, чихается что-то нахуй Так Да, блядь. Так, у меня есть одноглазая. А здесь три глаза, да? Ну да. Все ясно. Ну, начнем заново. Здесь три глаза. сука салон ладно давай заново проебал что я один глаз у него всех вот все так Мне нельзя не усердствовать. Нет. Ну нет, я не сдамся. Я прошла долгий путь. Я осторожна, как никогда. Какой-то он слишком заботливый. Кто такой, блядь? Так, на кухне что-то есть. Что-то есть на кухне. Да, бля, все с другой стороны запек нахуй. Так. Маска с вами подходит. Вот. ну пойдем сюда, сходим снова, что? Что-то-то -то должно быть. Что-то-то -то должно быть. Да-да-да. Да, блядь. Где-то видел я этот баный глаз нахуй. А, точно, там же, блядь. Да-да-да-да-да. Здесь да, да, да, да. он. И что там? Дульный тормоз. Использовать. Как бы, блять, в основном ты нихуя не поменялась, я до сих пор не знаю куда. Идти. только на ну-ка так ты галерея у нас что тут нахуй хищников так а. что это короче блять не, не знаю. Честно, я не знаю. Нам нужна картина. Может я просто прощелкал ебал, ебалом и где-то пропустил. Что-то должно. Ладно. Да найдем, что найдем. я не вижу ага. а? что-то где-то есть но я что-то не вижу в общем так пойдем сюда Все, что ли, пусто, блядь? Елочь? Галерея, блядь, почему? Почему же где не могу найти что-то либо? А куда делся большой? Где большой монстр? Галерея, блядь. Ну а где фотка, сука? Так, здесь я какую-то хуйню подобрал. Я уже и не помню. Пойдем сюда сходим. Тут, бля, сложится такая хуйня, что надо было и сюда. Так. Потому что здесь дохуя всего, и, наверное, есть она фотка, это. Картинка. Так. ⁇ баны в рот, бля. О, да ладно. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Я бегаю, бля, здесь полдня нахуй, чтобы найти одноглазый ключ. А он находится на. во дворе, блядь. Это пиздец. пары ну и где он где-то там Придумали, блядь, с этим О-о-о! Да. Этот хитрый вороватый зайчонок далеко забрался но следующую маску тебе не сапать так легко Своими загриппующими лапками Что это за звук? Так, добро пожаловать в галерею отчаяния. Это славная экспозиция тех, кому удалось добыть хотя бы одну маску. Полюбуйтесь на тех избранниц, чьи последние мгновения и безысходности навечно запечатлены в этой галерее. Эта коллекция позволит вам посмотреть на свет жизни с новой стороны. Да, блять, а нахуя им маски были нужны? А, я знаю это место. Ты гонишь, у меня, блядь, нету патронов. Острых стрел Ушла под воду я Средь моих бед Был острый меч да. Так, Не дожидаясь острых стрел Ушла, блядь, под воду я Ну, блядь, начало под воду, блядь, петля. Ага. Начало была петля. Вот сучка ебаная. Да ты что, гонишь, что ли, нахуй? Так. Не дожидаясь острых стрел. Ну, сначала должна это быть. А потом это. Только почему? Сначала вот это надо было делать, я не знаю. Ничего, и там тут тоже бывал, ничего страшного. Я уже так близко. жесткий типок жесткий Да, а чё, сука, делать? Жестко. И, блядь, как я должен, нахуй, ага, ну я, я понял, все, что ты нахуй звонишь, ага, блядь, заебали они нахуй уже, блядь, и не пройдешь же, блядь. Пиздец, блядь, как прой встал, блядь, называется она. Ч ⁇ делать? Хуй знает. Нахуй бомбы. Нахуй они сделали, чтобы, блядь, не обижишь этого врага, блядь. Блядь, ну этот бред вообще такой капец. Боже, вот чисто типа блять вот так вот потом блять вот так вот нахуй. Пули его не берут. да что ты говоришь блять у нас больше бомбы нету нахуй Ну если что так, блядь. Так, Сматрю ну, быстро, быстро, быстро, быстро. Что здесь может быть так блять как прийти то нахуй стебель шов все нахуй я не понятно просто я не понимаю, нахуй. А хули мне толку от одной бомбы тоже, блядь, скажите нахуй. Ну давай, убивай нас. Давай. <свист> давай, давай, давай. Блять, такой момент, что в натуре уже, блядь, хуй знает, что делать. Загадок всяких понапридумывали, блять, чтобы по сто раз проходил, нахуй. Ну хорошо, здесь бомба, блядь. Для чего? Давай, сука, нахуй. Давайте все сюда. Ну, конечно, блядь. Ты такой медленный нахуй, когда не... Надо, блядь! Он, блядь, сто лет идет на... Да, нахуй пидок до Путсмана? Шо, блядь, делает, нахуй? Что? Что его возьмет? Блядь. Одна граната нахуй, и все, блядь. Да боже, да ну нахуй. Я ее не видел, блядь. Просто что-то с нечто нахуй. Дверь. Есть, осталось одной. Ты наложила свои грязные лапки на то, что трогать не следует. Кажется, нашему жадному зачем пора преподать. Урок. Давай, удачно. все а да, блять ты да ты не заебал уже прям так знаешь конкретно уже заебал нахуй Конечно. Конечно. Так, ну я маску-то взяла. А что дальше-то, ебаное? Маска. Еле успела забрать. Огромный урод явился. Еще бы мне такого не одолеть. Сейчас все пригодится. <клышка> так. Что у нас там? У нас тут... Нормально. Ну чё, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. Это была вторая серия Resident Evil. Тени розы. Всем пока.